Привет, это Денис Михайлов, и сегодня я расскажу вам одну увлекательную историю о мусорных королях нашего города, так сказать, чайках Петербургского разлива. Прямо у нас под носом они развернули одну коррупционную схему, которая в любой момент может вылиться в настоящую экологическую катастрофу. В этом году Смольно выбирал компанию, которая будет отвечать за переработку всего мусора в городе в ближайшие 10 лет. В конкурсе участвовало всего две компании. Одна из них предложила выполнять работы за 16,5 миллиардов рублей, вторая – почти за 40 миллиардов рублей. Смольный любит тратить деньги, а потому победу в этой борьбе одержали те, кто предложил сумму больше, а именно государственное унитарное предприятие «Завод механизированной переработки бытовых отходов номер 2» под руководством Александра Зотова и Александра Куренкова. А мы с вами переплатили за их услуги более 23 миллиардов рублей. Немалая сумма. Это, например, бюджет Пскова за 5 лет. Вы можете возразить, может они просто лучше делают свою работу. Проверенная компания с большим опытом, да и вообще они крепкие хозяйственники. Ну и тут я спешу вас расстроить. Как работает этот перерабатывающий завод? Нам могут рассказать те, кто живет недалеко от якобы закрытого полигона на Васелке и задыхается от неприятного запаха. Воняло действительно везде, пахло и в этой части района, да, вот ближе к метро Беговая, Крестовский остров. Вы говорили о том, что периодически пахло даже в районе ЗСД. Понятно, что там вся северная часть района, она постоянно там за летом особенно запах был очень сильный. И часто были дни, когда люди жаловались, что невозможно открыть окно, невозможно пойти погулять. По сути, сидишь целый день дома в жаре с закрытыми окнами, не проветрить никуда. Вот. И, конечно, именно на этой волне, на этом фоне организовалось такое большое движение. Научное, так сказать, изыскание по этому поводу, о том, что а, запах может сильно сказываться на психологическом состоянии человека, да, плохой запах. Вот. А с точки зрения физического здоровья, в принципе, запах сильно не влияет. Вот, но, конечно, эмоциональное состояние человека, оно как бы очень подавленное в таком ну, есть, случае. Больше да, Сейчас на свалку свозят, по идее, только строительный грунт, вот, строительные отходы четвертого класса опасности, вот самый минимальный. Мы как бы пытались эту тему промониторить, насколько это является истиной, да, или под шумок туда свозят еще и обычные коммунальные отходы, перемешанные с грунтом. Вроде как это тоже является правдой, потому что с МПБО-2 а, на полигон везут обработанные отходы. То есть там стоит система биобарабан, которая все эти отходы обрабатывает в такую однородную обезвреженную массу. И якобы это уже можно размещать под четвертым классом на полигоне. Мы проверяли, что на МПБО-2 мощностей не хватает для тех объемов, которые оттуда якобы везут на полигон. Поэтому есть вероятность того, что в перемешку с грунтом строительным и обезвреженными отходами туда свозят до сих пор еще и не обезвреженные отходы, обычные бытовые. Но проверить это доподлинно нельзя. Хотели провести митинг в канун чемпионата мира, в день защиты детей мы заведомо отправили, как и нужно, все обращения в администрацию. Вот. Мы, конечно, думали, что есть вероятность того, что его не согласуют, но место, время у нас было все легально. Тем более тема такая насущная. Да. Вот. На что нам администрация согласовала участие в митинге не более 20 человек. Ну, Изначально понятно, что мы планировали там больше сотни. Ну, нам пришлось, конечно, в экстренном формате переформатировать формат митинга. На само мероприятие пришли представители администрации, пришла полиция, считали поголовно каждого человека. У нас, конечно, пришло больше 20. Нам пришлось всех желающих от... отвинуть в стороночку. Вот. и нам согласовали только один час. Это было, по-моему, 9 или 10 утра. Понятно, что время максимально неудобное. И предлогом было то, что после нас будет следующий митинг. Неожиданно так. Вот. В итоге следующий митинг – это собралось три человека, якобы обманутых дольщика, которые с унылыми лицами ходили по площадке в отдельном парке. И на наши вопросы, что вы тут делаете, они ничего толком не могли сказать. В июле этого года полигон признан пожаро- и взрывоопасным. Кстати, именно возле него жулики и Смольного прошлой осенью предлагали нам провести встречу с Алексеем Навальным. Мистер, вам Одни а Значит, первое альтернативное место – это район поселок Новоселки. А в прошлом году в зоне жилой застройки Кудрова и Янина наш завод и вовсе допустил экологическое бедствие. Прямо за территорию застройки вытекли нечистоты, а запах, по словам очевидцев, стоял просто чудовищный. Отремонтировать канализацию, чтобы устранить проблему, в компании отказались. Эти огромные горы мусора, свалки МПБО. Мы связались с председателем межрегиональной общественной организации «Зеленый крест» Юрием Шевчуком. И вот, что он нам рассказал о деятельности этих горя мусорщиков. Юниса Лухманова, тогдашнего руководителя комитета по ЖКХ, было решено эти самые заводы прибрать в городскую казну, то есть сделать их государственными унитарными предприятиями. И произошло это достаточно сложным путем с применением автоматчиков, ОМОНа, частных охранных структур и так далее. Это была полудетективная криминальная история. Суды по ней продолжались долгое время и до сих пор непонятно, каким же образом будет происходить возмещение тем собственникам, у которых были отняты эти самые заводы. Они действительно перерабатывали мусор. По увеличенному, тогда тариф был увеличен на переработку мусора, по сравнению с захоронением, сейчас-то он единый. По увеличенному тарифу, ну, потом этот самый компост, который они перерабатывали, вывозился на полигон, и там же захоронилось. То есть, по идее, они получили двойной тариф просто за то, что обрабатывали мусор перед тем, как он попадал на полигон. Извлекали оттуда вторичное сырье в размере 8%, от общей массы мусора, который получался полигон в Новоселках, который сейчас тоже закрыт. Получилось так, что вся эта самая система, состоящая из двух заводов и двух тогда двух полигонов, она закончилась. Оба полигона закрыты, оба завода дышат на ладан, приносят только убытки городской казни и ничего больше. Что у нас плохого происходит сейчас на полигоне, на воселке? Вроде как он действительно закрыт, но он продолжает жить. Там идут процессы гниения, брожения и так далее. Он, ну да, действительно поднимается в частности и горючие газы типа метана. Но куда как большую опасность представляет сероводород, который достаточно вонюч который неприятен ну, запад которого неприятен для населения таким образом частная и довольно прибыльная компания попросту была отжата силовым методом комитетом по жкх и его тогдашним главой юнисом лукмановым сразу после смены руководства завода комитет по тарифам санкт-петербурга курируемым только что ставшим вице-губернатором игорем албиным поднял для них тарифы на утилизацию мусора в полтора раза. Но даже несмотря на это, при фактическом покровительстве Албина и комитета по ЖКХ завод ушел в минус всего за один год. Как компания сумела так быстро потерять деньги? А очень просто, примерно так же, как с управлением Костромской областью или строительством «Зенит-арены», где наш старый друг Албин Слюняев играл не последнюю роль. Вместо затрат на новое оборудование и модернизацию они стали тратить деньги на себя любимых. И это только при том, что со своими свалками они застряли в прошлом веке. Но этого им недостаточно. Недавно не объявили госзакупку, но сразу после того, как одна из компаний выиграла тендер, МПБО связалась с победителями и потребовала закупать продукцию у нужного им поставщика – Амкадор Северо-Запад. Иначе контракт заключен не будет. Компания отказалась участвовать в сговоре, и тут же наш завод прибегает к хитрости. Они подают заявление в Уфас сами на себя, и им, конечно же, отменяют закупку и объявляют новую. В развитых государствах мусор – это прибыльный бизнес, который обеспечивает бюджет дополнительным доходом. Швеция, например, добилась 99% утилизации бытовых отходов. Там попросту закончился мусор, и теперь они готовы возить его из соседних стран для переработки и зарабатывая на это много денег. По словам Юрия Шевчука, такое возможно и в Санкт-Петербурге. Мы можем сейчас сказать, что есть технологии, которые позволяют полностью переработать весь мусор Коммунальный, строительный и так далее, которые образуется в городе. Более того, переработать его в товарный продукт, а потом сбыть. Это означает, что э, в перспективе, когда настоящие нормальные заводы мусоропереработки будут действовать, не мы будем платить за то, что мусор будут вывозить у нас из со двора, а наоборот, нам будут платить за то, что мы поставили сырье на эти самые заводы. Подведем итог. Суперподряд на десятки миллиардов рублей отдают компании, которая не может управлять даже теми объектами, которые находятся в ее распоряжении прямо сейчас. Что тут нужно говорить о нуждах всего города? По факту рейдерского захвата, токсичных свалок и завышенной в несколько раз цены подряда мы направляем заявление в правоохранительные органы. Убыточная компания «Паразит» с легкой подачки «Албина», который год просто растрачивает наши деньги. Мы не допустим наступления экологической катастрофы в нашем городе и не дадим этим жуликам над нами издеваться. Помогите нам распространить этот ролик, и об этом должен узнать каждый житель Санкт-Петербурга.